Вы врач, психолог, коуч. Вы специалист помогающих профессий. Вы помогаете людям увеличить их здоровье, денежные доходы, улучшаете их счастье в жизни. И хотели бы, конечно же, получать намного больше денег в жизни, потому что достойно этого, правда? Но большинство из нас боимся продавать, тем более дорого продавать. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч. Уже 10 лет работаю онлайн и создала все программы в направлении здоровья, отношений, денег. И я увидела, что вся причина, в ценности я, психологи, коучи, специалисты помогающих профессий, тоже люди. Именно поэтому я создала программу для таких вот своих коллег, чтобы помочь им увеличить свои доходы. На бесплатном мастер-классе вы получите полностью алгоритм, как можно в 3, 7, 10 раз увеличить свои доходы, помогая людям. Подарки получайте h3, а ссылочка будет на подарки под этим видео.